В глуши деревни Хедж были подброшены два младенца возле церкви. Их подобрал святой отец. Первый младенец был очень спокойным. Его звали Юна. А был чересчур энергичен, звали его Аста. Прошло 15 лет, они оба уже выросли, у Асты появляется мечта стать королем магов, эту же мечту он разделяет с Юна. Но увы, Аста родился без магии и не мог владеть ею. В этом мире все решает магия, те у кого талант становятся рыцарями-магами, помогая жителям своего королевства. А вот Юна, брат Асты, был очень талантлив к магии, без гримара владел на хорошем уровне магии ветра. В обычный день, Аста как всегда предлагает руку и сердце но она отвергает его, говоря, что она сестра и не может жениться. Однако Асту это не останавливает, и он продолжает дальше орать. Сестре приходится использовать магию и впечатать его в землю. Вдруг он стоит и был готов снова начать орать, но приходит Юна, и с помощью магии ветра впечатывает Асту на землю обратно. Асту скачивает и вызывает на дуэль Юна. Юна отказывается, а Асту уже решил напасть, встал в стойку, использовать магию. Конечно, ничего не получается. Один сирата молвит Асте, что в этом мире все решает магия а ты единственный, кого я знаю, не имеешь ни капли магии. В это время Юна помогает сушить одежду с помощью магии. Аста не хотел отставать и побежал рубить дрова. Однако Юна был быстрее, прежде чем Аста успел взять топор. Все сироты возлагают надежду на Юна, надеясь, что он станет рыцарем-магом. Аста был опечален. Сестра подходит к нему и говорит, что скоро вам выдадут гримуары, и ты тогда точно будешь владеть магией. Аста, получив мотивацию, побежал в лес и начал качаться. Наступил март, время, когда жители королевства Клевер ежегодно ходят в башню гримуаров. Естественно, для того, чтобы получить гримуар. Эта книга увеличивает силу мага. Внутри башни два высокомерных юноши из хорошей семьи смотрят на Асту и Юна. Говоря, как же жалко выдавать гримар столь ничтожным отребием. Церемонии выдачи гримуаров начинается. Все юноши и девушки получают гримуары. У кого-то гримуар больше, у кого-то дольше. У каждого гримуар был разный. Но у всех был трехлистный клевер в обложке. Все получили свои гримуары, кроме Асты. Аста недоумевает и спрашивает, где его гримуар. А руководитель сам был в шоке, поэтому отмахнулся и ответил, что в следующем году получишь. В это же мгновение Юна получает свой гримуар, особенно гримуар со четырехлистным клевером. Такой же гримуар был у первого короля чародеев. Все, кто был в здании, были удивлены. А тут Аста заявляет Юна, что он его соперник и скоро обгонят его. А Юна хладнокровно прошелся рядом, сказав, не в этой жизни. Аста не стал сдаваться и снова начал качаться в лесу. В это время эти двое высокомерных юноши, о которых я упоминал выше, решили напасть на Юна Цейси, завидуя, как у простолюдина, четырехлистный грейвер. Юна побеждает их с легкостью, даже не открыв свой гримуар. Вдруг внезапно на всех троих нападает маг цепей. Он схватил Юна цепями, которые не давали колдовать, и отобрал у него гримуар. Гримуаром могли владеть только его владельцы, однако за четырехлистные могли отсыпать немало денег в подполье. Аста давно слышал странные звуки и прибежал на помощь. Аста пошел на таран, ловко уклоняясь от цепей мага, но в конце концов был схвачен и получил сильный удар. Мак цепей начинает угорать над ним. Дескать, какое ничтожество, ведь в теле Аста не чувствуется ни капли маки. Появляются флешбеки детства. И тут юна говорит, что Аста мой соперник. Воспрянув духом, Аста встает и в это же мгновение возле него появляется пятилистный гримуар. Да, это гримуар Аста, в котором по преданиям обитает демон. Из Гримара выходит огромный одноручный меч, Аста берет его в руки, маг цепи оцепенел и сразу начал атаковать Асту со всей силы. Когда цепи прикоснулись к меча, они сразу же рассеялись. После чего Аста идет на атаку и врубает магцепи. мага цепей. Юна признает Асту как своего соперника и это конец первых двух серий. Надеюсь вас заинтересовало данное аниме, желаю вам дальнейшего приятного просмотра. В следующих сериях наши герои отправятся в столицу страны для того чтобы вступить в рыцарский орден и стать рыцарем магом. Они должны показать свои умения и навыки в дуэли для одобрения капитана орденов. А серии у этого аниме достаточно, на пару ночей хватит точно думаю. Ну что ж, всем пока!